Друзья, всем привет! Вчера у нас вышло видео со стратегии, но там я все показывал на истории Сегодня мы с вами поторгуем в режиме онлайн Вчера живых примеров не было, поскольку интернет бар был закрыт В этом видео мы с вами все это посмотрим на реальных примерах Давайте для начала начертим виллы Эндрюса Немножко их настроим, чтобы было более поудобней Сделаем так, так, так и так Окей, okay, заходим сразу же вниз на 10 минут 10 долларами Смотрите, что у нас здесь ситуация. Немножко я подровняю Вилла Эндрюса Вот таким вот образом А кто не смотрел предыдущее видео После этого видео обязательно посмотрите Мы торгуем ровно сейчас по той стратегии, которая была в предыдущем видео Итак, 5-минутный тайфрейм Я начертил Вилла Эндрюса на 5-минутном тайфрейме Видим а, скопление на средней линии. Также здесь виден импульс на повышение. Потом видим, что цена после скопления на средней линии стреляет до верхней линии тренда, до верхней линии Вилл Эндрюса и вот происходит реакция на понижение. Потенциал движения цены напоминаю до линии поддержки, до трендовой линии, что в свою очередь является половиной скопления. Мы зашли просто по потенциалу на пробитие небольшого локального уровня поддержки. А также, ребятки, часовой таймфрейм, я все это дело проанализировал пока готовился к видео, смотрите, здесь у нас виднеется огромная-огромная тень сверху, в принципе тренд идет на повышение, но это явный сигнал к развороту. Тень сверху указывает на то, что цену резко вытолкнули с уровня сопротивления и в данный момент ее толкают на понижение. Учитывая также вот эту вот нашу закономерность, мы сейчас просто с вами ребятки следуем за ценой, то есть мы знаем потенциал движения цены и докуда она должна дойти. И мы следуем за ценой. Естественно, с перекрытиями и совсем таким подобным. Кстати, ребятки, а пока идет эта сделочка, давайте зайдем с вами на Форекс. Торгу я напоминаю на брокере Амаркетс. У меня сейчас заключена позиция на Dow Jones. На повышение, на пробитие уровня сопротивления, которое в принципе уже произошло. 21 мая я вошел в позицию. Пробитие у нас, как видите, произошло. Я просто перенес стоп-лосс. И теперь у меня прибыль на данный момент 15 долларов. Кстати, давайте я виллы Эндрюса эти сотру. Они здесь явно лишние. Тем более, я их не совсем так нарисовал. Просто прикинул. По моим расчетам, уровень должен был пробиться еще примерно в этом месте. Вот здесь вот. Но а, цена немножко скорректировалась. Стоп-лосс у меня стоял примерно в этом месте. Вот в этом. Итак, в общем, цена у нас пробила уровень. Я перенес стоп-лосс. И прибыль сейчас составляет 15% к депозиту. Окей, платформу закрываем. Что у нас здесь? Остается 2 минутки. Итак, в данном месте можно перекрыться. Желательно, чтобы немножко повыше цена забралась. Вот в этом месте можно перекрыться. Пока что ждем. В принципе, учитывая понижение минимумов, можно перекрываться прямо здесь. И давайте, пожалуй, зайдем... На... Зайдем на 15 минут. Перекрываемся на понижение. То есть, ребятки, максимум у нас понижаются... Решил зайти в данном месте Перекрыться Следующее перекрытие будет у нас э, вот здесь Идем просто по потенциалу вниз Смотрите, у нас образовалась э, тень сверху Сейчас возможен импульс на понижение Как раз то, чего мы и ждем Итак, друзья, сегодня у нас работа по стратегии Завтра мы с вами продолжим рубрику ответов на ваши вопросы и на ваши темы а, вот то, что вы в комментариях писали, я буду все это делать на видео То есть брать темы с ваших комментариев Поэтому, ребятки, в этом видео тоже, если будут какие-то у вас вопросы, какие-то темы, если у вас есть, чтобы предложить Можете все это написать, я все это сделаю Напоминаю, что видео выходит каждый день, поэтому мы можем задеть абсолютно все комментарии И в будущем обязательно будут это, эти темы Итак, ребятки, вот наш импульс Пошло уверенное движение на понижение Остается у нас 9 минут, ждем с вами дальше. Итак, друзья, остается 10 секунд, у нас перекрытие сейчас зайдет в плюс, чисто сделочка по потенциалу мы отработали. Сделка у нас заходит в плюс, и мы с вами сегодня получаем небольшую прибыль. Итак, ребятки, прошу меня простить, это видео будет коротеньким. Для чего я вообще его сделал? Ну, в прошлом видео некоторые написали, что я показываю только на истории. Нет, ребятки, я торгую онлайн У меня есть целый плейлист торговли онлайн Там десятки видео, можете это все глянуть и посмотреть а Также, кто не знает, у меня цель Выпускать видео каждый день Начиная с мая 2020 года Я уже выпускаю видео 25 дней подряд Итак, в этом видео мы поторговали По стратегии, о которой я говорил вчера Мы посмотрели мою позицию на Форексе Я вам рассказал о плейлистах Это для новых зрителей И завтра у нас, ребятки Будут ваши темы Завтра я выберу какой-либо комментарий из этих видео, из прошлых видео. И сделаю э, видео на тему, которая будет написана в комментарии. Поэтому также можете под этим видео написать ваши темы, ваши вопросы. Мы с вами все это разберем. Пишите также, ребятки, ваше мнение, какую-то вашу обратную связь. Я буду вам за это очень благодарен. Итак, э, как обычно, ребятки. Статистика. 63%. Выводы. Вложил 100 долларов. Вывел 100 долларов. На депозите 235 долларов. Все вам показываю. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Каждый день я стараюсь приносить вам какую-то минимальную, но пользу. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.